Чего-то так случилось, ничего не получилось, а я хотел не так уж много, я сбыточно мечтал, Но, увы, не все стремления в жизни имеют воплощение, Потому этим летом отпуск так и не попал.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 И запахи осенние мне душу перейдят. Никогда не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. Горький привкус диких яблок не сумеет подсказать.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 А мне чего-то хочется, мне самому не И запахи осенние мне душу передят, И запахи осенние мне душу перейдят. И Помнишь, как в начале, Лето мы не замечали? Помнишь, не было в печали, В речке теплая вода? Только вот какое дело Как-то быстро пролетело Это лето пролетело Незаметно, как всегда.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 И запахи осенние покою не дают, и запахи осенние покою не дают. Спасибо.